Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы приносим извинения за задержку нашей трансляции по техническим причинам, независимым от нас. Вот. Постараемся в дальнейшем работу в этом направлении улучшить и минимизировать данного рода накладки. Вот. Сегодня мы... Выходим в нетрадиционное время. Кстати, тоже вот за это определенные извинения приносим. Но так получилось, что, ну, скажем так, в традиционное время, в 15.30 по Москве, мы сегодня выйти не смогли в эфир. Поэтому, ну, как бы, выходим именно в то время, когда можем сегодня. Вот. На следующей передаче мы... Поговорим, значит, ну вот как показала практика, да, то есть в принципе планировать особо не получается, то есть мы, мы стараемся планировать, но жизнь свои коррективы вносит, поэтому в принципе на следующей передаче мы поговорим либо, подискутируем либо на одну из тем, да, на, на, на нашего движения. Вот, либо, ну, либо продолжим цикл передач по, по гибели Советского Союза, по убийству Советского Союза. Вот, сегодня мы, тема нашей сегодняшней передачи отношение коммунистов к профсоюзам ну и, собственно, тренд-юнионизм, да? вот. Представлю наших участников. Начнем с наших гостей. Это. Андрей из города Дзержинск, Ниж... Нижегородской области, ведущий YouTube канала Вестник Бури, профсоюзный активист. Вот. Далее наш товарищ из города Хабаровска Антон. И вы уже успели, так сказать, узнать и привыкнуть к нашему товарищу Дмитри... Дмитрию из Хабаровска. Вот, ну, собственно, я предлагаю начать. Ну, по традиции у нас, как бы, первое слово предоставляется гостям. Вот. Андрей, что, собственно, есть сказать по профсоюзному движению и его целесообразности в данных условиях, полезности или вредности? голос вас почему-то ваш почему-то не слышим. Андрей, не слышно голос. Yes. Стоп. Это, микрофон отключили. Включите микрофон, пожалуйста, Андрей. Во. Не слышно вас? Так. Какая-то беда у нас техническая. Да. да буквально... А на сейчас, секунду, мы посмотрим. Может быть, на YouTube-канале слышно? Бывает такое дело. Секундочку. Пожалуйста. Нет, здесь, здесь Андрей. Андрей, слышно меня? Надо перезайти в трансляцию. Выйди и перезайди. Перезайди в трансляцию. Так, Нина, Нина, я попрошу. По, по, по, вот. Так, хорошо, пока у нас Андрей там налаживает связь, я тогда предоставляю слово Антону. Да, добрый день, вечер. Рад оказаться у вас здесь сегодня. Ну, поездка понятная, да? Это значит, вопрос борьбы рабочего класса, с одной стороны, с другой стороны, отношение к нему коммунистов. У нас интересный гость, человек, который имеет непосредственное отношение к профсоюзу, собственно говоря которая хотела бы нам разъяснить, точнее, может нам разъяснить ситуацию, которая происходит на Западе. То, что у нас происходит сегодня э, в Хаваровском крае, э, это печаль. собственно говоря, вот Андрей к нам присоединился. Андрей, слышно вас? Вас прекрасно слышно, как меня слышно. Да, Отлично, Антон. Отлично, Ой, Андрей. В принципе, это, Антон, есть что еще добавить, или мы передаем слово Андрею? Ну, я думаю, что все-таки вступительное слово было за ним, и пускай начнет. Так, после, а. после Андрея будешь что добавить, Антон? А, или, мы, да. или мы потом передадим слово а, потом, потом дальше на Дмитрия? Хорошо, думаю... хорошо, я понял. Да, пожалуйста, Андрей. Да, друзья, я вообще могу говорить о профсоюзах, в том числе о профсоюзном движении. В России практически до бесконечности. Но здесь, я так полагаю, многих интересует взаимодействие именно левых марксистских активистов с профсоюзным движением. И многих волнует э, проблема так называемого традиционизма, то есть борьбы сугубо за экономические э, блага для наемных работников, при этом либо игнорирование политических интересов трудящегося народа, либо, э, так сказать, э, отодв отодвижение и подчинение их именно экономическим э, вопросам. Так вот, э, конечно же на мой взгляд, марксистам необходимо работать в профсоюзах, но нужно прекрасно понимать свои приоритеты и свои цели этой работы. На мой взгляд, в левом, что интересно в профсоюзах? Во-первых, это отработка методов, отработка собственных навыков организации трудящегося народа. И, в общем-то, оттачивание, что называется, своих «скилзов», да, как сейчас можно говорить. Я, в частности, это почувствовал на себе да, последние три года, когда я стал работать именно в профсоюзе, профсоюзным органайзером и организатором своей ячейки. Я понял, насколько вот эти вот профсоюзные технологии могут помочь за рамками профсоюзной борьбы. То есть схемы, которые применяются в борьбе экономической, ее можно, их можно потом переносить также и на борьбу политическую. Но далеко ходить не надо. у нас, ну, И, кстати, не только политическую, и социальную. Например, профсоюзные технологии мы вот этой вот зимой применили для совсем не профсоюзной компании, а социальной у нас в городе транспортной и которая выходила там даже на кое-какие политические моменты и это была ну, грандиозная такая в рамках держинская кампании, весьма удачная после нее к нам пришло э, достаточно много народа хотя основа методология была взята профсоюзная э, это первое э, второе э, профсоюзы нужны для того чтобы э, Соединять, собственно, активистов, которые сейчас являются, ну, если мы говорим о марксистах, весьма маргинальными элементами у нас на политическом поле с их, непосредственным, с их непосредственной целевой аудиторией в виде рабочего класса. Вот. Ну и то есть должна быть некая связь между вот, массой работников, как можно лучше организованных, и профсоюзными и профсоюзными активистами, которые являются по совместительству марксистами и которые в дальнейшем, конечно, должны организовать нормальную коммунистическую партию в России. То есть если говорить о том, почему я считаю необходимым профсоюз, левым активистам участвовать в профсоюзах, то вот в целом ситуация примерно... Такая. Вопрос в том, что как бы и кадров среди левых организаций, которые могли бы работать в профсоюзах, не хватает, потому что ну, людей с навыками ну, коммуникабельных людей, людей пробивных в наших рядах, к сожалению, не хватает. А если такие даже есть, то они часто, что называется, испытывают... Разного рода предрассудки по отношению к профсоюзному движению. Если какие-то вопросы есть по этому поводу, я отвечу. У меня вопрос. есть небольшой уточняющий вопрос, я прошу коротко ответить, дабы... Ну... Вот вы сказали про профсоюзы, а ну допустим с объединяющим звеном каким-то могут послужить. И вот у меня вопрос в связи с этим. А на какой, ну если мы, мы марксисты, да, мы исходим из общего идеологического стержня, да. Вот на какой основе объединение этих под под эгидой профсоюзов должно произойти, да? И что должно этому способствовать? Коротенько, коротенько, пожалуйста. Объединение э, работников или объединение левых активистов? Ну, работников. Э, мы же все-таки боремся за интересы э, трудящихся в данном случае, я, я правильно понимаю. Или все-таки за интересы э, левого движения? Ну, мы боремся, конечно, за, за интересы трудящихся, но левое движение как выразитель для этих интересов должно быть, по крайней мере. Так вот. А, да. Как, как, как объединить работников в профсоюз? Ну, тут существуют э, совершенно определенные методики, э, которые изучают, кстати говоря, на профсоюзных школах, такие есть и вот в конфедерации труда России. Я, я прошу прощения, Андрей, извините, что перебиваю. Вот. Меня интересовало не как объединить работников в профсоюз, это более-менее понятно. Мы, мы это из практике видели. Вопрос в том, как на основе вот этого профсоюзного движения развивать систему пролетарской солидарности? Ну, профсоюзные по, движения... По, по различным организациям, по различным предприятиям и так далее. Если это нормальные профсоюзы, ну, как бы в НПР мы в расчет тут не берем, к сожалению, то профсоюзы априори как бы в своей идеологии должны продвигать идею солидарности. А, соответственно, марксистские активисты должны эту идею еще больше, так сказать, развивать и вести свою агитацию, в том числе и в профсоюзах. Вот. И, кстати говоря, идея солидарности и, ну, как бы сказать, единства всех, наемных работников даже вне зависимости от профессии э, и идея э, так сказать их политических интересов э, я вижу как ее в принципе легко продвигать на примере своей ячейки да? э, То есть у нас в профсоюзной комнате всегда там стоят э, труды классиков марксизма и и мы участвуем в, в компаниях солидарности с другими работниками. То есть, понятное дело, что э, это люди еще не полноценные, э, что называется, марксистские активисты, но они участвуют э, даже в, и в политических протестах, и в компаниях солидарности даже с рабочими Индии. Вот. Хотя, казалось бы, несколько лет назад они были простыми учителями. Ясно. Я... Да. Ну, не совсем, но я думаю, вы дальше раскроете. Вот. Пожалуйста, тогда я слово передаю Дмитрию. Я, если можно, еще один вопрос уточняющий. То есть, когда вы уточнили о проведении кампании в городе, которая была удачной, и к вам пришло много народа, вы не могли бы поподробнее объяснить, ну, какая была цель этой компании, и чего в результате этого удалось добиться? Вы о каком-то успешном опыте у себя в городе говорили. Вот я бы хотел, чтобы лучше дальше разъяснить мысли. Да. Я говорил о компании, которая не была, по сути, профсоюзной, хотя... Профсоюзные компании тоже были, но это как бы отдельная команда. Да. Я говорил о компании, которая не была, по сути, профсоюзной. Хотя. Что тут произошло? Меня нормально слышно? Да, да, да, да, да. -да. да, -да, -да. К нам просто да -да -да. я присоединился. Да -да -да. Значит, я говорил о чем? Мы проводили, допустим, в 15, 16 и 17 годах. Профсоюзные компании, а вот уже этой зимой мы решили провести не профсоюзную, но опирающуюся на каноны профсоюзной борьбы, уже социальную компанию. Это компания против повышения цен на проезд в городе Дзержинске. Вот. То есть, казалось бы, тема совсем не профсоюзная, но мы взяли вот эти вот шаблоны профсоюзной борьбы и просто вписали в них, как бы сказать, немножко другие... Ну, Наполнили ее немножко другим содержанием, и в целом мы выстрелили информационной, и там была достаточно серьезная уличная компания. В результате несколько перевозчиков все-таки снизили цены за проезд, и... То есть компания была частично успешной, и плюс ко всему к нам пришло где-то порядка 20 новых активистов, причем активистов не, не социальных, а вот именно что политических марксистов. То есть я, если позволите, уточню, то есть цель была добиться снижения цен и остановить повышение цен или... Добиться снижения, потому что оно произошло там... Достаточно в короткие сроки. А, то есть отменить снижение цен. Да. И частично получилось, частично да. не получилось. Понял. Спасибо большое. Прошу прощения за да, вопрос. Вот. Если позволите, я попытаюсь раскрыть позицию, да, свой, свой взгляд на, на этот момент. То есть, безусловно, есть такое явление, как борьба трудящихся за свои права безусловно, коммунисты не могут, да, если, ну, понятно, марксисты, левые, это все хорошо, но марксисты и левые, это много всяких разных. А конкретно коммунист, тот, кто продолжает, да, понимание вплоть до провозглашения там, диктатуры пролетариата, запреты частной собственности на средства производства и так далее. Вот Понятное дело, что если трудящиеся борются за свои права, коммунисты не могут быть в этом процессе равнодушными, оставаться в стороне. Они должны, собственно, вести растительную работу, помогать и участвовать в этом, да, потому что иначе ничего не получится, никакой смычки с массами не будет. Однако какие цели могут быть у профсоюза? То есть что такое профсоюз? Профсоюз – это объединение людей в рамках какой бы то ни было профессии, да. И, соответственно, если мы предполагаем некое долгое, вязкое противодействие между правящим классом и трудящимся, и трудящимися э, в рамках профсоюзной борьбы, то, безусловно, те профсоюзы, которые будут постепенно скатываться в тренд то есть заключать компромиссы с действующей властью, которые будут каким-то образом добиваться конкретно экономических преимуществ для своих трудящихся, они в этих условиях добьются значительного экономического продвижения в то время как те профсоюзы, которые будут стоять на жестких марксистских позициях, да, на политических требованиях, они, подобного, они подобного, подобных поблажек в рамках системы капитализма не получат. Естественно, что и тренд не все получат эти поблажки, но какие-то получат. В результате мы получаем, что в этой системе... Теме конкуренции заведомо будут побеждать наиболее лояльные к власти, наиболее аполитичные а, профессиональные союзы людей. Вот а, так, такое есть, как бы такой есть прогноз, такое есть предположение. Слушайте, ну, мы сейчас э, как бы сферического коня в вакууме разбираем, э, там, сферические такие профсоюзы, нам нужно просто посмотреть на ситуацию с профсоюзами, которая есть в России, да, и, и как она развивается, и что, что в ней вообще происходит, вот. И тогда нам станет как бы все понятно, но я так подозреваю, что это тема для какого-то отдельного большого разговора, вот. Если вы, ну, можете нам разъяснить, что именно там происходит, то есть объяснить, что мои измышления, они беспочвены, вот, если есть какая-то как, не, да. фактура, нет, я же не спорю совершенно, я действительно не глубоко, глубоко не погружен в профсоюзное движение, я действительно не работаю там с различными профсоюзами разных городов, я как бы у себя в городе работаю с, с людьми, которые там думают о некой борьбе экономической, пытаются организовывать профсоюз, веду с ними там пропаганду и так далее, но в целом, вот в, мировое профсою... в хабар в всероссийское профсоюзное движение я погружен недостаточно глубоко, поэтому совершенно не отрицаю, что, может быть, чего-то не знаю. И был бы рад, если вы, собственно, дополните фактурно. То есть что-то, может быть, есть какие-то факты, которые вот все мои измышления, они показывают, что они не верны. Вот я был бы благодарен, если бы вы дан... данной информацией поделились. Ну, во-первых, смотрите, у нас же существует несколько профсоюзных таких объединений больших. Да? С одной стороны, Федерация независимых профсоюзов России, в которой слово независимых, оно какое-то вот такое... Ну, примерно как в КПРФ, коммунистическое, да, вот примерно такой же смысл она несет. То есть это те старые профсоюзы, которые перешли нам из советских времен, но, так сказать, они не смогли стать красными и в то же время не смогли уйти из-под эгиды работодателей, и в то же время они соглашательские, короче, Вообще это не профсоюзы в классическом смысле. вот. То есть их мы оставляем как бы вообще за скобками. Вот, там все плохо, и вот даже если мы посмотрим на последнюю реформу, да, нашу э, пенсионную, то члены этих профсоюзов, представители этих профсоюзов голосовали за повышение пенсионного возраста. Э, вот. А есть, допустим... Совсем плохая ситуация, это другое объединение, соцпроф называется, там они вообще официально на уровне верховного руководства э, поддерживают партию «Единая Россия», а их глава является депутатом Госдумы от «Единой России». Э, то есть э, этих товарищей соцпроф тоже оставляем за скобками, это тоже, в общем-то, не профсоюз в нормальном смысле слова. И остается у нас Конфедерация труда России во главе с Борисом Кравченко, которая, в общем-то, ну, пытается изобразить, не то, что изобразить, а пытается быть нормальными классическими профсоюзами. Вот. В том числе и профсоюз «Учитель». Вот, в руководстве, теперь уже которого вхожу я, входит именно в конфедерацию труда России. Но... Андрей, позволь, труда... по, по, Извините, позвольте вопрос сразу. А в чем принципиальное отличие вот этого профсоюза последнего, которого вы назвали, да, от тех профсоюзов, которые о которых вы говорили, старые, как вы их назвали ранее? То есть в чем их принципиальное отличие? Вот на ваш взгляд. А, а, -а, а, вот, и в принципе это, вот сейчас ответьте, пожалуйста, ведь Марк Анатольевичу хотел слово. Но отли отличие КТР от двух предыдущих профсоюзных объединений э, прекрасно показывает, э, к примеру, пенсионная реформа. Да? Э, если соцпроф сразу встал на поддержку реформы, если депутаты от ФНПР голосовали за реформу, то КТР как встала против реформы, так против нее и выступает до сих пор. Ну, на мой взгляд, недостаточно радикально и недостаточно эффективно, но как бы это уже другие моменты, но да, выступает планомерно. То есть КТР ⁇ это организация, которая выступает за именно активную коллективную борьбу трудящихся с помощью, в том числе, и забастовочной борьбы. И, в общем-то, это профсоюзы, которые претендуют на независимость как от работодателя, так и от органов власти. Ну, то есть, вот, пытаются быть классическим профсоюзом. Понятно, спасибо. Ну, здесь я замечу от себя лично. Пытаться и быть независимым – это разные вещи. Марк Анатольевич, пожалуйста. У меня есть несколько вопросов к товарищу. Скажите мне, пожалуйста, что нужно, чтобы официально зарегистрировать любую общественную организацию, в том числе и профсоюз? Нужно провести учредительный съезд и подать документы в Министерство юстиции. Какие документы? Ну, я вам сейчас вот на скидку не скажу, потому что... А я вам скажу. Во-первых, устав профсоюза. Это в первую очередь. И Министерство юстиции принимает для регистрации те или иные документы любой общественной организации, в том числе и профсоюза, если в них не содержится ничего противоречившая законам буржуазной Российской Федерации. Таким образом, профсоюзы лишены возможности вести политическую борьбу за интересы трудящихся. Более того, они не имеют права выдвигать политические требования. Скажи мне, пожалуйста, можно ли на базе экономических условий объединить Трудящихся от Владивостока и до Мурманска. Скажи или скажите. Скажите. Я обращаюсь к вам на вы. Uh -huh. У меня, знаете, привычка такая глупая есть. Uh -huh. Обращаться uh -huh. ко всем на вы. Во-первых, смотрите, uh -huh. вы не ответьте на вопрос, не надо мне. А то, знаете, получается, как в старом советском фильме Юрий Петрович, вы шпион. Видите ли, Юра? И дальше пошло по тексту. Вы мне, пожалуйста, отвечайте на вопрос. Можно имеет я... ли возможность, возможность я... профсоюзы объединить в едином ключе трудящихся от Владивостока и до Мурманска? Да или нет? Конечно, можно. Вопрос в том, что это будет экономическая борьба. Не будет экономической борьбы. Невозможно объединить, потому что слишком разные условия работы. Разная зарплата, производство разобщено, неважно какое, то ли на заводе, то ли в офисе, то ли в консульском бюро, это в данном случае, нет, то ли учителей, невозможно у них выдвинуть единые экономические требования. Скажите, пожалуйста, одну минуточку, в, одну... в рамках одной профессии или в рамках... Нет, я имею в виду, понимаете, в том-то и дело. Для чего профсоюзы-то и созданы? Они создавались когда-то именно для того, чтобы разъединить трудящихся по профессии. Mm. Понимаете, в чем дело? Вот так вот. Вам придется это признать. Нет, нет, не придется да, признать, Вам придется это нет. признать, потому что это так. И улыбаться тут не надо. Одну <связать> да. да, минуточку. Товарищ, я товарищ, говорю, товарищ. вы молчите. Вы говорите, товарищ, я молчу. Товарищи, да, давайте по одному говорить. Сейчас на ну, потом, Андрей, вы ответите. Так вот, невозможно объединить равные экономические условия в требования для трудящихся. Всех. Их нет. Поэтому никакой пролетарской солидарности на основании профсоюзной борьбы не предполагается. Поэтому буржуазная власть так легко регистрирует всякие разные профсоюзы. Пускай имитируют борьбу, пускай выступают против отдельных решений, пускай, ради бога. Главное, чтобы они не имели возможности посягнуть на сам буржуазный строй, на капитализм. Вот так. Все? А организовать трудящихся для системы пролетарской солидарности можно только через политические требования. А я с вами разве спорю по этому поводу? Собственно, вы присоединились уже позже. Я говорил, что профсоюзы не могут быть политическим инструментом борьбы. Или они могут быть только, что называется, предаточным инструментом. Для а зачем они для... тогда нужны? Что? А зачем они тогда нужны? Вы посмотрите на состояние нашего нынешнего левого движения когда активисты элементарно не могут с работниками, с рабочими, неважно каких профессий, общаться, когда они не могут организовать элементарные компании социальные, политические и так далее. Так вот, как раз-таки профсоюзы и работа в профсоюзах, она это такой своеобразный тренажер, то есть э, человек отработал <смех> организации людей, организации работников. Андрей, простите я... меня, вы сами верите в то, что вы сейчас говорите? Я профсоюзный активист. Я и... понимаю, я... но вы и можете да. быть каким угодно активистом. Я другом спрашиваю, вы сами верите в то, что вы говорите? Я не только верю, я еще это и применяю. Вот я только что, да, применяете, сказать... да применяете, да применяете. В масштабах одного района, в масштабах одного города, в масштабах одного поселка. Дальше что? А если будет таких много, Потому то что, что принимает... нет, если бы такого вставить. ничего не будет. Потому что весь опыт профсоюзной борьбы за примерно так лет 200 показал, что это невозможно. Просто невозможно. А, понимаете... Но... Понимаю. Что прекрасно первого? понимаю. Именно борьбы. так это и выглядит. Что профсоюзы за 200 лет э, ничего в сфере политической борьбы не сделали. Более того, наиболее крупные профсоюзные деятели как раз в свое время выступили против Советского Союза. Вам фамилия Бевин, ничего не говорит? Вы сейчас э, пытаетесь разъединить политическое и профсоюзное движение. В то же время... Не-не-не-не. Нет, не, не, не. вы можете... меня извините. Мы, мы Я можем... пытаюсь сделать нечто другое. Мы сейчас не хочу... перечитать на что делать. Мы можем перечитать детскую болезнь ливизны в коммунизм. Мы перечитать можем перечитать на... все, что угодно. Марк Анатольевич, пусть э, товарищ ответит. Ну, давайте. давайте. Если... Если даже брать классиков, которые, кстати, обечевали традьюнионизм побольше, чем все мы вместе взятые. они первые говорили, что даже в самых реакционных профсоюзах необходимо работать. Что они дураками были, что ли? Нет, они все прекрасно понимали. Кто тогда говорил, что надо работать в реакционных профсоюзах? Приведите цитату. На... Я... Это в детской болезни Левизны в коммунизме Нет. Там сказано несколько иначе так, ну Там сказано О разоблачении профсоюзов О разоблачении Традионистской политики Так, а о, о работе В профсоюзах не говорилось Нет Там сказано, Но... что надо заниматься Разоблачением Традионистской политики там надо было сказано, что показывать рабочим, трудящимся, реакционность данных профсоюзов. Вот о чем там говорилось. И не пытайтесь вырвать фразы, я эту работу наизусть знаю. Понимаете, о чем дело? Вот такая вещь, понимаете? Ведь о чем говорится? Конкретно, всегда говорил, например, тот же Владимир Ильич. Он говорил о необходимости политической борьбы, о приоритете политической борьбы над экономической борьбой. Именно с этого он начал свою революционную деятельность в борьбе против экономистов, против креда Прокоповича и Кусковой. Именно так и никак иначе. Но мы живем сегодня. Владимир Ильич умер почти сто лет назад. Но в вопросе приоритета политической борьбы над борьбой, над борьбой экономической вопрос остается актуальным и сегодня. Профсоюзы не могут объединить всех трудящихся в борьбе против капитализма. Они могут принимать отдельное участие, отдельную работу какую-то в вопросах борьбы за зарплату на одном отдельно взятом предприятии. Может быть даже в отрасли. Они могут предпринять какие-то действия по протесту против того или иного решения правительства. Но против буржуазной общественно-экономической формации бороться они не могут, они ее часть. Поскольку они в ней зарегистрированы. Поскольку у них есть учредительные документы, одобренные Министерством юстиции. И как только любой профсоюз, любое общественное объединение зарегистрировано в Министерстве юстиции, выступит с политическими требованиями о ликвидации буржуазно-общественно-экономической формации, она немедленно будет лишена регистрации. А профсоюзные боссы, те, в чьи руки стекаются профсоюзные взносы, на это никогда не пойдут. Ну вот смотрите, пока вы тут говорили, я открыл детскую болезнь для ну давайте, ну давайте, давайте, давайте. Да, и прям цитатами... <соединяющие> но давайте. Но иначе, как через профсоюзы, через взаимодействие их с партией рабочего класса, ну понятно, что партии рабочего класса у нас пока нет, но есть отдельные активисты. А, нигде в мире развитие пролетариата не шло и идти не могло. То есть понимаете, что? <соединяющие> вы <соединяющие> поняли, что вы прочитали? Да. <соединяющие> Не И, поняли? что в профсоюз есть один из механизмов? Опять же, да? что ты будешь? Нет там механизма объединения. Ну, слушайте, вот. И случайно, Владимир Ильич говорит, через, через. Не работая профсоюзов а через профсоюзы. Конечно, никто но, не понимает, Понимаете, понимает, вот, но... вот, вот, вот о чем речь. И вы же говорили, что, говорили, что надо в профсоюзах работать. А я вам говорил, что этого нет. И кто оказался прав? Работать в профсоюзах, это не значит... И работать, э... через, и работать через профсоюзы. Слушайте, это вы буквоедством занимаетесь сейчас. Нет, я не вы, занимаюсь буквоедством. Я цитат вы... не привожу. Я еще раз говорю, объективно, все, любая организация, которая зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации, не может бороться против буржуазной общественной экономической формации, против капитализма. Не может. Точка. По одной простой причине, как только насчет начнет она будет немедленно лишена регистрации. Тогда я спрашиваю, зачем организовывать официальный профсоюз, если он не дает трудящимся решить главную задачу – избавление их от гнета буржуазии, от эксплуатации буржуазии. Опять же, повторяю уже второй, по-моему, раз, потому что у вас не было в начале трансляции. Я слушал внимательно с самого начала. Я не хотел посоединяться, но когда увидел, что вы говорите, попросил меня подключить. Угу. -э, смотрите, я уже... Так, вы слышали, что я говорил, что <просоюз> профсоюз необходима как своеобразный тренажер для левых активистов. Опять за вот. И что, для этого вот. надо работать в профсоюзе? Вы работаете, что называется, с межрегиональными структурами. Вы не представляете, какие... Ну, может быть, представляете, но лишь отчасти. Какой, сейчас, какой сейчас кадровый состав левых активистов? Ну люди, которые умеют крайне мало, которые может быть прочитали даже основные труды или может быть даже прочитали очень много трудов по марксизму, очень хорошо в нем разбираются, но практических навыков у них нет, вообще никаких. Вот. Вы за практические... себя говорите, вы себя, меня например к себе в компанию не берете, Ну, я не беру. Ну слава богу, тогда говорить только о себе, пожалуйста. Ну и вот, соответственно, я могу привести уже массу левых э, примеров левых активистов, которые, что называется, прокачали свои способности в плане э, возможности объединения людей, в плане их организации, именно через профсоюзы. Плюс ко всему установили, ну да, пускай это точечные связи, но это все-таки связи с рабочими... Нет, людьми, это не, это не связи, нет. потому что пролетариат это не только работники фабричных заводские ну, Это и батареи фермеров, это врачи, это учителя, это офицеры, это инженеры, это ученые. И их объединить на базе экономических требований невозможно. Можно только на базе политических требований. Так, а да, политические да. требования профсоюз выдвинуть не может. Не имеет так, права. Зачем ему выдвигать? А тогда зачем его создавать? Слушайте, мы, мы сейчас говорим о совершенно разных стадиях. То есть никто же не говорит, что профсоюз потом будет брать власть, бороться за нее и уничтожать капитализм. Этого не будет. Совершенно Правильно. верно. Совершенно да. верно. То есть он не способен обеспечить впередные интересы трудящихся. Да. Я вам вот говорю. Тогда зачем он нужен? Опять мы начинаем. Вот понимаете... Я еще Давай. раз говорю, вы говорите о каких-то мифических, э, да, организаторских возможностях. Вы говорите о мифических вещах, когда я их пытаюсь воплотить сам в жизнь. Вот именно что пытаетесь. и критикуете, собственно, больше. А я о том и говорю. Потому что вы, идиот, стоите на ложном пути, вы истратите силы и ничего не сделаете. Потому что сама профсоюзная структура не позволяет вам этого сделать. Так, хорошо. Вы предлагаете идти сразу путем политической борьбы, сразу вовлекать да. людей в политическую деятельность? Да. Тогда да. Что вы делали последние 27 лет, также сидели, критиковали людей. Нет, нет. Да. Я начал да. политическую борьбу в 92-м году. Так. В 93-м году я был около дома советов. Перед этим О. я дважды свой завод О. выводил на перекрытие улиц. За это время добились больше, чем вы за 27 лет. Своей вы ничего не добились. Абсолютно. Ничего вы не смогли сделать с буржуазной общественно-экономической формацией. Но так вы же тоже не смогли. Извините меня. Здесь совсем другая причина. Я просто искал э, коммунистическую партию, пытался работать в той или иной организации, которая называла себя коммунистической. Пока не убедился, что таких организаций в России нет. Вы говорите о каких-то левых настроениях. Вы говорите о каких-то левых настроениях. Меня левые настроения не интересуют. Меня интересуют коммунисты и коммунисты. Вот две категории людей. Поэтому мы сейчас и создаем эту организацию. Да. Возможно, поздно. Возможно, задержались с этим делом. Но к этому надо было прийти, надо было это понять. И я очень хочу, чтобы молодые люди не ошибались. Не проходили тот путь пробы ошибок, который прошел, например, я. Чтобы им разъяснить сразу. Понимаете, в чем дело? Вот так, и никак иначе. А призывать людей для работы в профсоюзах, это значит заранее выхолощивать политическую борьбу. Нет. Заранее. Заранее. Нет. Я подчеркиваю, заранее. Нет. Я когда-то в одном из предприятий, на котором работал, организовал профсоюз защита. Был такой когда-то профсоюз. Взял и организовал в одном из предприятий, где я работал заместителем начальника этого управления, я организовал, сам я не участвовал в его работе, как руководный администратор, но я его организовал. Пришли мне документы оттуда из профсоюза, все. Это ничем не кончилось. Ну, потому что вы это ничем не кончили. А, ну, я-то, это... чем я, это мое дело. Я говорю об организации профсоюза. И к стальным Я профсоюз организовал, провел учительное собрание, все как положено сделал. Назначили руководителя профсоюза. Рабочие в него с удовольствием вошли. И что? И все сошлось на экономических требованиях. Грубо говоря, на первом же профсоюзном собрании, которое провели, они потребовали мыла. Почему нам мыла не дают? Когда я им начал говорить, ребята, надо заключать коллективный договор. О чем вы говорите? Они не нам мыла надо. Но есть профсоюзы, которые борются и добиваются вот. Нет таких профсоюзов. Слушайте, вы свою, так сказать, неосведомленность не вызвали Нет, результат... вы это, меня. Мы Все... с вами не знакомы. Так, товарищи, поэтому... у нас товарищи. Я вас перебиваю. У нас время подходит к концу. У нас есть вопросы. Давайте буду задавать вопросы. Давайте. Итак, первый вопрос. Какой процент населения на 100 тысяч человек сейчас состоят в профсоюзах? Там, где я живу, примерно 3% состоят в профсоюзах. А какой ваш, какой ваш анализ? В целом в профсоюзах по НПР состоит 20 миллионов человек, то есть примерно каждый седьмой да, житель России. В независимых профсоюзах там меньше одного процента. Интересно, от кого независимых? Ну, как минимум, от вас. Вот. Ну, от меня, да. Но я же понимаю, что объективно да, вы враг да, трудящих. Уважаемые, слушайте, тут вопросы задают. Я на них отвечаю. Вот на первый, по-моему, отвечу. Ну, у нас так, по не Следующий вопрос: какие рычаги воздействия на работодателя сейчас есть у независимых профсоюзов? Не теоретические, а реальные рычаги. Реально, это, самый реальный рычаг – это остановка работы, то есть забастовки. Ну, этот рычаг был с появления капитализма, и он вот, вот до наших дней так и остается самым Спасибо. И следующий вопрос. Интересно, краевые и областные профсоюзы, за чей счет сейчас содержатся зарплаты и содержание зданий? Опять же, если мы говорим о официальных профсоюзах ФНПР, то у них достаточно большое количество недвижимости, и значительная часть их так сказать, средств поступает от именно этой самой недвижимости, вот, там гостиницы, площади всякие разные, ну, в смысле, которые они сдают в аренду и так далее. Часть идет от профсоюзных взносов. Соответственно, конфедерация труда независимая профсоюз таким ресурсом не обладает, но там в основном, конечно, профсоюзные взносы, вот, и причем эти взносы сейчас перераспределяются, опять же, через КТР на другие, ну, там, более мелкие профсоюзы. Вот, например, профсоюз «Учитель», он является таким дотационным, да, то есть он не может полностью себя содержать на взносы, но есть, допустим, профсоюзы побольше, там, МПРА или профсоюз «Моряков», вот, соответственно, от них там немножко переходит нам. Вот. То есть это как бы основная такая статья доходов. Вот. И плюс ко всему, кстати говоря, независимые профсоюзы именно из-за небольших доходов не могут содержать достаточное количество офисов. То есть есть единичные случаи, содержат офисы. Это вот, я знаю, у МПРА есть еще у кого-то есть. МПРА еще жив и той логи, которая там случилась. Нет, они как бы все нормально возобновили А, Все нормально. Ну, посмотрим. И, кстати, МПА, вот я уж для как раз вот буквально меньше месяца назад провела итальянскую забастовку на заводе Фольксвагена и добились нового коллективного трудового договора. Это вот что коллективные трудовые договоры. Да, да, да, да. да, Так, ну у нас, к сожалению, наш ведущий Вячеслав Мирзликин отвалился, у него проблемы с интернетом. А, как я понимаю, наши участники свои позиции высказали, а выводы делать вам, товарищи. Спасибо, Андрей, за участие. Спасибо. Спасибо, Антон, за участие. И спасибо, Марк Анатольевич, за участие. Mm -hmm. Всем спасибо. До свидания, товарищи. До свидания.